Всем привет! Казахстанская фигуристка Элизабет Турсенбаева возобновила сотрудничество с российским тренером Этери Турсенбаева. Ожидается, что фигуристка будет работать с Турсенбаева до Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Сейчас Турсумбаева находится на сборе группы Турсенбаева в Новогорске. Турсамбаева уже работала с Турсенбаева в 2012-2013 годах. Последние пять лет казахстанская спортсменка тренировалась Канадия под руководством Брайана Орсена. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем хорошего дня. Пока.